Сегодня мы на выставке Росбилд, посмотрим, что здесь интересного. О! Это что, золото? А можно жить вставать? А зачем так? Даже блесточки какие-то есть. Пойдем дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, почему чем вы занимаете домостроен? Я вижу, у вас пропиткой, да, пропитана огнезащитной. А они дают только огнезащиту или с биозащитными свойствами? Ну, вот Биозащита. Просто я не просто так спрашиваю, я представляю, завод огнезащитных, материалов Агнеза. Да, Да. Вот, мы производим тоже пропитки огнезащитные и в сухом виде, да, свойствующий. Агнеза. Да, у нас свой производ в Санкт-Петербурге, в Москве. А мы в соседнем здании, и мы на мерками сейчас участвуем. А, ну я тогда ему скажу, если он не а. Да, пусть приходит, общаемся. Спасибо большое за это... Что у нас а еще интересного? Надо... Смотри. А он еще с часами. Пунктуальный. <смех> <смех> ну и что, прям фейт. Прям можно, думаешь? Я боюсь. Не пропитаны, кстати, досочки-то. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Мы занимаемся строительством. Сготовлением клееного конуса и строительством по всей России. Ага, отлично. Огнезащиту используете? При строительстве. А с кем вы работаете? Мы работаем с... Так нужно же с И... начать работать. И... Мы производим огнезащитные прописки, лаки, краски. Вот, <laughs> а нет. можно ваш контакт? Это просто сама судьба нас с вами свела. Так. Так. Так. У нас такой спектр. Можно защитить не только стропильную систему. Я не взяла. Это так, не взяла. так. Не нет. Мы это исправим. Даже не думайте. Запишите, пожалуйста, мой номер. Да. Рабочий спасибо вам достание один контакт собран Потом. смотри какая красота у нас есть материал, все как в жизни Занимайтесь строительством да деревянным а почему у вас деревяшка не пропитанная стоит огнезащитным составом а, здесь пропитано, здесь вы соблюдаете норму, пожарные. Да. Молодцы какие. А с кем-то работаете уже по однозащитным составам? Да, так, точно. А с кем работаете? Да. Вот он. Прям вот руки сжет, да? Конкуренцию. Давайте, знаете, как сделаем. Я вам тогда свою зючку оставлю, да. а вы мне свою дайте, пожалуйста. Вот прям лично. Вот прям лично. Это вот ваше, да? да это лично. Лично у меня. Что я вас тогда наберу обязательно. Хорошо. Пришлю вам всю нашу информацию. До свидания. Как хороший, как свежий. Строим рост. как так, тут все можно узнать. Строительство в, в Москве. Все узнала? Все узнала? Да, смотри, какой камень! А -а -а. Какая красота! И цветочки тоже керамические. Мне такой очень нужен дом. Пойдем дальше. Где, где? Ой, идем в Так, а что это у нас тут? О, деревянный диван. Ну ничего себе. Здравствуйте. Здравствуйте, а мы тут в соседней выставке пришли к вам посмотреть. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? У нас привезли панеры, латофлексы. И также доспехи со сны. Uh -huh. Саму мебель, к сожалению, мы не делаем. Когда на наш диванчик, uh -huh. материал сделаем, а саму мебель не сделаем. делайте. Ага, класс. Нет. нет. А, не встречаем. Ничего такого нет. А давайте я вам визиточку оставлю. Вдруг у вас будет какой-нибудь заказчик, который попадется. Все, спасибо. спасибо, всего доброго, до свидания. Производится, мэр. Пробежались по выставке «Росбилд». Тут достаточно интересно, очень много производителей, поставщиков. Выставка будет интересна как строительным организациям, так и для частных лиц, которые решили сами построить себе дом. Очень много организаций, которые занимаются деревянным самостроением. Как удалось выяснить, не все используют огнезащиту, но со всеми проведена беседа. Всем раздала свои контакты. Будем работать в данном направлении, исправлять эту ошибку.